Добрый вечер, ребята! Влог начинается с вечера, потому что сейчас я буду избавляться от вот этой прекрасной елки и всех новогодних украшений. Скоро весна, и это, правда, для меня какой-то шок, потому что обычно у меня нет времени и сил убирать елку где-то до, наверное. Март-апреля. Мне даже стыдно за это, но сейчас появилось время, и тем более желание убрать елку наконец-то освободить место, поставить за место нее пальму. Я хочу показать вам, какие новые друзья у меня появились. Буквально вчера. Я прям терпела и ждала сегодняшнего вечера, чтобы у меня было время вам показать, рассказать. И я буду сегодня спасать свою вот эту вот умирающую пальму. А точнее, избавляться от 80% мертвых листьев, потому что уже ничего с ними не поделаешь. Но я купила зель. Землю. Вот видите, у меня один мешок там стоит У меня боевая прическа Я теперь так ее буду всегда называть Потому что всегда, когда я что-то убираю или чем-то занято У меня вот такой высокий, тугой хвост Для того, чтобы волосы меня не бесили Так что берите чаек, чего-нибудь вкусненького похрустеть И присоединяйтесь к моему видосику Я желаю вам приятного просмотра Да, я сложила елочку У всех нормальных людей есть какая-то красивая длинная коробка Но мы эту елку купили Прям с витриной Она была последняя, поэтому у нас Вот так вот Только в пакетах она каждый год лежит В мусорных И я ее кладу под кровать Хотя я не очень это люблю, потому что под кроватью Прям вот все видно Придется ее вот так вот Запихнуть Под кровать, как я это делаю Каждый год. Ну, в принципе, так, думаю, не сильно видно. Только если нагнуться и посмотреть. Все полы в пыли. Сейчас нужно все пропылесосить, потому что я практически уже начинаю чихать каждую секунду. И видите, тут снежок ненастоящий посыпался с елки. Убирать елку, это, конечно, одно удовольствие. Сейчас я буду делать самое печальное, что только можно сделать. Обрезать мертвые листья на этой пальме. Я не знаю вообще, сколько их. Мне кажется, 80 или 90% пальмы просто высохло. Надеюсь, она на меня не обидится, и вот эти зеленые единственные листики не завянут. Вот такая печальная история. Посмотрите, что осталось от моей прелестной, шикарной, огромной пальмы. Мне просто больно на это смотреть. И еще одна веточка, посмотрите, она как бы зеленая, она выглядит здоровая. Но она почему-то как будто поломанная. Я не знаю, что с этим делать. Она очень высокая и падает прям вот. И вот эти вот ветки, которые я оставила, я не знаю, с них вообще что-то вырастет. Мне кажется, пальма, она растет на протяжении 40 лет. И, в общем, она будет вот так, наверное, выглядеть постоянно. Грустить я не буду, потому что я делала все правильно. Она просто, не знаю... Скучала, пока мы улетели в Польшу, и, видимо, может быть, она замерзла даже. Хотя у нас не минусовая температура, у нас было, ну, может быть, градусов 10, наверное. Круто! Все вот это было красивое зеленое, теперь придется это все выбрасывать. Сейчас буду пересаживать эту несчастную пальму, посмотрите, сколько у меня земли. Здесь 50 литров, я надеюсь, ей хватит. И посмотрите, я застелила весь пол. Вот такой бумага и фроше. Я всегда храню всякие вот такие вот бумаги, упаковки. И потом, посмотрите, как это пригодилось. В общем, ситуация сейчас вот такая. Земле я добавила прям больше, чем максимально. Я не знаю, правда, сколько можно или нельзя добавлять. Но пальма сама по себе очень высокая. И я вообще не понимаю, как она не падает. То есть, мне кажется, горшок должен быть еще намного больше, наверное, в два раза выше. Кавардак сейчас нереальный. Посмотрите на меня, я как будто какую-то смену отработала. Я офигеть, как устала. Это не единственное растение, которое мне нужно пересадить сегодня. Уже сколько? 10-15 вечера. Я чувствую, что у меня спина сейчас взорвется. Знаете что? Я думала, что это две секундочки. Я сейчас... Так, вытащу пальму. Закину быстренько землю, и все, и все окей, но оказалось, это очень долгий процесс, то я могу посоветовать, пальмы, они очень красивые в квартире, но никогда в жизни, не делайте мою ошибку, не покупайте высокие, большущие пальмы и кусты, потому что они в итоге, с ними очень много проблем, им нужно больше пространства, и... Ухода оказывается. Посмотрите на мою ошибку номер два. Это мой подарок на 8 марта. Это вот такая пальма. Я не знаю, может, можно ее назвать малюткой, потому что она вроде такая небольшая и листики, стебельки очень низкие. Я думаю, что с ней будет все нормально, потому что она очень маленькая и видно, что еще листики такие, ну как бы свежие, так сказать. Вот такой вот ведь с моей кровати. Очень миниатюрная такая пальма, и слава богу, потому что мне уже надоели, честно говоря, вот это вот. Я бы вообще от нее избавилась или кому-то отдала, у меня вообще нету сил больше с ней морочиться. Я хочу ее только поливать, и, и все. Я хочу, чтобы ее листья оставались зелеными. Пожалуйста, оставайтесь зелеными. Посмотрите-ка на этот уголочек. У меня здесь тоже появился, появилась новая подружка. Не знаю, почему она, я так решила. Я, кстати, не помню, что это за растение. Мне так быстренько сказали, это тра -ля, ля И я не успела запомнить, но мне так понравились вот эти вот листики в виде сердечек. Здесь посмотрите, какой огромный лист. Я сейчас как раз э, скачиваю идентифайер такой, для того, чтобы определить, что это за растение. Давайте распознавать, что это за цветок. Поливать нужно раз в неделю, также же самое нужно и две вот эти пальмы поливать раз, раз в неделю, я уже все, я после 11 я уже ничего не соображаю. Я еще сюда положила свои книжки, просто так, чтобы как-то, пока у меня тут еще свечи нет никакой, но будет стоять в дальнейшем. Но очень красивенько, эстетичненько и просто. И его пересадили прямо в магазине, и сейчас засыпали вот такими камушками. Мне кажется, вот так вот смотрится намного лучше, чем когда вот так вот земля. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет. У меня на этот вечер были такие планы, вы не представляете. Пересадить пальму, пальмы, вообще убрать елку это столько времени заняло. И еще я хотела сесть и снять прям полноценное разговорное видео, очень волнительно для меня, но сейчас 11. Бессильно, и вообще у меня нет желания больше снимать. Я хочу просто есть и спать. Так что спокойной ночи и до скорых встреч. До завтра. вас не поприветствовала вживую, так что <laughs> доброе утро. Я одела опять мой халат с Микки Маусами, потому что я капец как замерзла. На улице у нас пасмурная погода. В общем, я нахожусь на своем рабочем месте. Хотя я здесь работаю очень редко. Я люблю работать в основном на кровати. Я не знаю, мне так больше удобно. Сзади меня висят всякие курточки, шляпа, штатив от телефона. И здесь у меня стол. Я вам сейчас прям подробно покажу мою комнату. Также немножко сделала здесь порядок и прям вот убрала все практически со стола. Ставила только самое нужное. Вот так если зайти в комнату, комната очень маленькая. Вот, собственно говоря, мой рабочий стол, рабочее место. Здесь у меня зарядка для... Мои камеры для аккумуляторов и две зарядки для наших электрических щеток. Вот здесь у меня всегда стоит компьютер. И, кстати, я вам забыла сказать, что единственные мои витамины сейчас это рыбий жир, омега-3. И также я принимаю еще ракутан. Это антибиотик для кожи, так сказать. Я борюсь с акне. Смотрите, сколько у меня штативов. Один для телефона. Один это кольцевая лампа, но здесь у меня сломалась кое-кая штука, поэтому сейчас это только лампа для меня. И вот такой вот штатив, который был самый первый, когда я только начала снимать видео. Вот такое у меня рабочее кресло, я всегда его застилаю. Какой-то вот такой типа накидкой на кровать, потому что мне не нравится на вот этом сидеть. Ну, как бы, не очень приятно, а летом особенно, когда в коротких шортах. Ну, и тут у меня такой фэшн-уголок, висят все самые мои любимые вещи, верхняя одежда в основном зимняя, и тут немножко обуви. А здесь наш маленький чемоданчик, который дожидается следующего какого-то путешествия. И в принципе здесь навешено очень много вещей, старых и куртки различные, которые я тоже еще ношу и все вот здесь вот шкафы наши вот еще сушатся некоторые вещи поэтому вообще комната кажется малюсенькая но здесь просторно для меня и место для всего нужного есть все что находится там вам пока еще рано знать об этом я вам чуть позже расскажу здесь я организовала себе канцелярские разделы у меня еще все сохранилось со школы с того времени как я еще училась Ну и здесь всякая такая фигня так сказать все что мелочь и я не могу определить что за категория я все сбрасываю сюда И здесь у меня есть еще один ящик в который я сложила все что касается съемок и переходника с д-карты в общем микрофон, и здесь есть еще GoPro-камера. Тут у меня куча-куча ручек. Я решила один раз заказать очень много, потому что очень бесит, когда нужна ручка, и ничего не работает, либо остается одна, и остальные куда-то пропадают. А, тут, кстати, заряжается еще мой пылесос, который работал вчера очень много. Давайте я вам объясню конкретно, кем я работаю, чем занимаюсь. Наша компания это попросту фирма доставки, она работает с многими компаниями и принимает у них заказы. Ну и собственно, что я делаю в этой компании, я составляю маршруты для курьеров, то есть сегодня курьер собрался ехать в какой-то город, и у него есть целый маршрут на 40, к примеру, посылки. я составляю для него прям план, Какую улицу он должен заехать, какая будет первая, какая вторая, третья и так далее и тому подобное. В основном моя работа она с вечера до ночи, то есть где-то с полседьмого до часа, до 12 ночи, бывало даже до трех. Это в период, когда прям праздники какие-то, и люди сумасшедшие покупают очень много, заказывают. За вечернее время, выходит получается за 5-6-7 часов, я строю примерно от 25 до 30. 40, наверное, маршрутов для курьеров. Это кажется, наверное, мало или много, но я работаю очень быстро. Я уже работаю в этой компании где-то больше двух лет. И получается, что я уже привыкла и как бы могу работать и, не знаю, слушать аудиокнигу и меня ничего не будут отвлекать. А раньше я работала, я так бы вот сидела и работала. Я даже не могла ничего слушать, потому что было очень много различной информации, и мне нужно было прям вот вспоминать, как я должна, куда нажать и что сделать, потому что ошибки нельзя делать, иначе эта ошибка может стоить очень много тысяч долларов. Утром я всего лишь добавляю какие-то очень важные заказы уже на готовые маршруты. Я вам скажу, это идеальная работа для интроверта, потому что ты ни с кем не общаешься, не видишься, но с другой стороны ты... Чувствую, что вот ты не выходишь никуда абсолютно. Если у тебя нет никаких дел, то ты постоянно дома из-за работы. Я уже в одном видео рассказывала все минусы и плюсы. Можете пересмотреть, если вы еще не смотрели. Просто посмотрите на мои руки после того, как я собрала елку. Я вся в царапинах. Про мою аккуратность. Знаете, что я делаю, когда нужно идти гулять с Басей? И у меня нету сил. Я просто одеваю сверху на домашнюю одежду куртку. Ну и, в принципе, в своих джоггерах я могу выйти, так как они выглядят нормально. И сегодня тот день, когда у меня нету сил, потому что у меня даже нету настроения. На самом деле, я вчера угробила свою спину практически. Но я прям чувствую, как будто я приседала с каким-то тяжелым весом вчера. Болит вся спина, поясница из-за того, что я всего лишь пересадила два, две пальмы. И убрала елку. Я очень чувствительна к такой нагрузке. В принципе, было очень сложно, потому что был очень тяжелый горшок. и Я его даже не могла поднять. Я не знаю, как я справилась, но сегодня у меня побаливает спина. Смотрите, как стильно получается. Но мне вообще пофиг. Тут вообще ходит все, как попало, поэтому я еще выгляжу, как будто я на парад собралась. В принципе, погода немного улучшилась, потому что с окна я видела прям темноту какую-то. И вот солнышко появилось. И птички поет. Вася, ты счастлива? Здравствуй, осень. Смотрите, что мне привезли. Пару дней назад я заказывала на овощи и ягоды. Потому что у нас в магазинах помидоры, они почему-то не красные. Вот, посмотрите. Как тебе помидорчик? Какая красивая клубника. У нас в магазине уже продается та, которая гниет. Посмотрите на эти оттенки. Просто красота. Я хотела сделать суп грибной. И заказала вот все, что нужно для супа. Вот это, кстати, салат. Для салата листья. Все очень красивое, свежее и не гнилое, как у нас в магазинах. Красивый лучок. Перчики разноцветные. И немного сладкого Также это круассаны. О, это с кокосом. И вот такие орешки в шоколаде. Но это уже не мне. Я сладкое не очень люблю. В общем, завтра из всего этого буду делать какой-то супчик. Заказывать на самой ферме, наверное, немножко дороже, чем в магазинах. Но зато я готова потратить чуть больше и получить нормальные продукты которые и сладкие и негнилые. К примеру, красные помидоры последний раз я видела месяц назад. У нас почему-то последнее время в магазине помидоры зеленые, и они еще смеют их продавать и брать за них деньги. Я, я не знаю почему. Сейчас будем готовить с вами самый вкусный супец. Суп называется «Все, что есть в холодильнике». 7.30 вечера, я собралась снимать уже новое видео, у меня здесь уже все расставлено, сейчас буду краситься и снимать самое волнительное для меня видео, я... офигеть как я волнуюсь, и, и просто радостно на душе, и как-то необычно снимать на такую тему, поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, и ждите очень интересное и необычное видео. Добрый вечер, или доброй ночи, сейчас двенадцать ночи то за стих получился в общем я сейчас 12 ночи поняла что я хочу сделать организацию моего компьютера макбука я хочу Распределить прям вот всю музыку, которую я использую в своих видео, и прям сделать их по категориям У меня где-то их штук, наверное, я не знаю, 100 или 50 И каждый раз, когда мне нужна какая-то музыка, я просто полчаса трачу времени для того, чтобы ее реально найти И я думаю, что пора разобрать этот э, хлам и сделать прям по категориям, чтобы я знала, вот, что категория влоги или категория разговорные видео, там находится определенная музыка, которую я буду искать. Вот так выглядит моя рабочая лошадка, немного замацанная. На ней я всегда монтирую свои видосики. И сейчас я вам просто покажу, где у меня находится музыка, и покажу вам, сколько у меня ее. А, у меня ее не так много, на самом деле... Но не важно, короче говоря, я всегда ищу очень долго, и у меня еще в загрузках есть куча песен различных, которые мне нужно их раскидать по папкам. Так что сейчас я буду прослушивать почти каждую музыку и решать, к какой категории она будет относиться. Итак, смотрите, спустя 47 минут, какая я молодец. Блин, мне даже не верьте, что я потратила на это 47 минут. Но порядок в компьютере, значит порядок в голове. Заходим в YouTube Music, и здесь у меня вот такие папочки. Вы спросите, почему у меня тут все написано на английском, я вам отвечу, потому что у меня нет русского на клавиатуре. И я не умею вот так вот печатать вслепую, как мой парень. Он вообще печатает вот так вот. А я так не умею, поэтому мне легче всего написать на английском. Так что вот такие у меня папочки. Talk Vlog. Это разговорное видео, всякие спокойные песенки. И здесь у меня есть Dance Music, всякие танцевальные веселые. Autumn Vibes. Самые любимые песни, самое любимое время года. Vlog Music. Здесь у меня все для влога. Тоже такое спокойное. Happy Music, всякие веселые песни. Медитейшн, тут у меня всякие спокойные такие медитативные, красивые мелодии. И Christmas Music у меня их больше всего. Я изменяю за мой голос, наверное, мне уже пора спать. Я не знаю, что с моим голосом, но уже почти час ночи и завтра мне работать утром, так что... Мне сейчас нужно идти купаться и спать. Надеюсь, своим расхламнением компьютера я напомнила вам о том, что нужно изредка как-то удалять лишнее, организовывать, потому что такой хаос потом творится в компьютере, и уже хочется все удалить абсолютно, потому что нету сил на вот это вот все смотреть, искать какие-то документы, фотографии. Я и сама ни разу не делила вообще свою музыку по папкам. У меня такого не было. Но вот сейчас, когда мне собралось очень много песен, я подумала, что мне будет намного много проще если я буду знать по категориям где какую музыку мне искать назовем это дигитальное расхламление предлагаю вам приступить прямо сейчас я буду с вами прощаться и большое спасибо что посмотрели мое видео надеюсь оно вам понравилось и было интересным а мы уже увидимся с вами очень скоро